Армянам дарят автоматы вместо цветов, что у них в голове. Российский эксперт констатирует, что в армянской общине в Карабахе не думают о мире, а видят свое будущее в войне. Люди вступают в брак для того, чтобы создать семью, завести детей, воспитать их. И поэтому, когда свадьба превращается из доброго и хорошего торжественного мероприятия в некий милитаристский обряд с вручением молодоженам автоматов и пистолетов, это показывает, насколько засорено сознание этого общества. Об этом в беседе с корреспондентом Ахар Ас, сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Армянские сепаратисты, которые все еще сидят в Ханкенде, действуют по принципу, не дадим жить спокойно молодым армянам. Их удел — это гибнуть за бредовые идеи сепаратистов-реваншистов. Напомним, уже несколько дней подряд в Ханкенде со стороны псевдоруководства Арцаха организовываются свадебные мероприятия, где перед алтарем, паром вместо цветов и подарков, вручается огнестрельное оружие. Аналогичные милитаристские замашки не могут привести это общество ни к чему хорошему. Там вместо семейных ценностей проповедуются ценности войны, насилия, и ничего хорошего это общество не будет иметь, подчеркнул Короченко.